Рецептов окрошки достаточно много. И на квасе, и на иране, и на кефире, и так далее. Этот немного особенный. И особенность заключается в картофеле. Такую окрошку вы не ели. Да, точно не ели. Смотрим. Yeah. Muw. <laughs> Woo! <laughs>